Друзья, я вас приветствую. Сегодня рефакторинг номер 5 и он такой специфичный. Начну сначала. Мне в руки попал код, вернее меня попросили посмотреть некоторый код, в котором как бы очень сложно было сделать юнит-тестирование. А этот метод, который мне дали посмотреть, очень являлся необходимым для того, чтобы его покрыть юнит-тестами. И выяснилось, что есть некоторые правила написания кода для того, чтобы можно было этот код покрыть юнитестами. С моей стороны могу сказать, что я уже рефакторинг сделал и вам покажу начальную и конечную реализацию. Но потом в процессе реализации начальной, то есть тот, который у меня остался, я буду объяснять по, по пунктам, по шагам, почему так делается и для чего это нужно. Вам хочу напомнить, что подписавшись на канал, вы будете получать уведомления, особенно если поставите колокольчик. Ну и э, тут, наверное, больше нечего сказать. Еще скажу самое главное. Смотрите, на самом деле любой код может заставить разработчик делать то, что требуется по требованиям. Прошу прощения за каламбур. То есть, код будет рабочий, приносить пользу, но при этом покрыть его не тестами может быть просто физически невозможно, потому что есть некоторые правила, как я уже сказал ранее. Собственно, давайте переключаться в Visual Studio. Я Покажу консольное приложение, которое было изначально, покажу консольное приложение, которое уже стало результатом моего рефакторинга, покажу, что они работали, ну и покажу, что на мое уже натянуты юнит тесты и покрыт код юнит тестами. А на то, которое было изначально, натянуть тесты плохо. Ну в общем, давайте хватит трендеть, переключаемся. Поехали. Итак, у меня есть. Четыре проекта, два оригинальных. Давайте я вам для начала покажу, из чего он состоит. Давайте вот так вот программ. Смотрите, есть в оригинальном приложении есть контроллер, в котором есть такой вот метод. Ну, Он такой немножко асинхронный, но неважно, я его сделал синхронным, потому что это на самом деле не влияет на Вот, Будем считать, что это метод контроллера. Здесь вызывается, собственно говоря, send notification. И что здесь происходит, давайте поподробнее поговорим. Для начала здесь идет обращение к базе данных. Ну, у меня db-контекст эмулятор, я не стал делать а, оригинальный прям db-контекст. Просто считается, что это db-контекст, у него есть профили, у профилей мы берем get all, неважно там каким-то образом, какая-то надстройка. В общем, здесь вот мы получаем список профилей, которые представляют из себя вот практически один в один, там за исключением пару свойств. Это, собственно, игра достаточно. В общем, есть имя пользователя, e-mail пользователя и есть название шаблона, по которому мы строить e-mail для отправки. И дальше мы выбираем следующим образом. Побегаемся по всем профилям и в зависимости от того, какой профиля шаблон выбран, мы возвращаем такой вот template, в общем-то, класс, который наполняется. И внутри него есть метод. Давайте я покажу этот метод, который getBody, getSubchix. Я здесь тоже максимально все упростил, как вы видите. В общем, название шаблона попадает в конструктор, складывается сюда, и потом здесь каким-то образом в методе getBody подставляется. Ну и name, ой, и name, собственно говоря, тоже подставляется. Вот здесь вот. Я не вдавался в подробности, там более сложная генерирование но суть в том что возвращается здесь в обеих случаях в обоих случаях в string и поехали дальше и переключаемся сюда после того как мы выбрали шаблон в зависимости от того какой был как он называется template name мы идем как раз вот этого шаблона получаем subject тот самый ну то есть заголовок для отправки уведомления и получаем body. Ну, для, в данном случае для мыла для email mail Дальше создается инстанс e-mail sender, вот он, и после этого email mail sender отправляется с наполнением параметров и добавляется список true-false. То есть вот этот send e давайте покажу, это булевое значение возвращает, правильно типа отправлено мыло или там что-то не хватило, там... Тоже достаточно большое количество проверок, но ну, я вот ограничился это, что если мыло не, не пришло, то мы не генерируем, соответственно не отправляем, ну вот каким-то вот таким вот простым способом. И email sender добавляется в список буревых значений, О, вот здесь вот как раз видно, что это лист. И если хоть одно из них было false в данном варианте, то мы не отправляем. Говорим, что у нас есть ошибки и выводим это в консольное приложение. Там был логер. Ну, в общем, на самом деле такая простая сильная логика. И надо сказать, что она работает. Никаких проблем это не вызывает. Где у нас приложение? Вот, запустилось. И здесь видно, что мы отправили для пользователя с мылом таким-то. Вот такой subject, такой бади И, собственно говоря, это все Прекрасно работает. Давайте это оставим работающим. Переключимся на то приложение, которое я уже зарефакторил. Сейчас к нему более подробно обратимся. Но ну, для начала я хочу его запустить. И показать, что у нее, у него точно такой же результат. Так, я не понял, запустил я или нет. Давайте закрою еще раз. Да, вот он запустился. И, собственно говоря, результат абсолютно такой же. И теперь давайте посмотрим поподробнее. Ну, может быть, даже сравнение будем смотреть. Я не знаю, сейчас получится у меня или нет. Давайте вот таким вот образом. Итак, у меня есть консольное приложение 3. И здесь, ну вот так вот, наверное, сделаем. Все практически то же самое, за исключением того, что здесь у меня есть некоторое количество абстракций, которые я ввел в приложение. Давайте я для начала все-таки покажу. Итак, у меня есть контракты. Это IMP интерфейсы, собственно говоря, на которые разбил я приложение. У меня есть менеджер, который управляет нотификацией. У меня есть сервисы, которые реализуют эти контракты. У меня есть специальный файл, как оно, notification data. То есть вот здесь я прокидывал булево значение, а здесь я уже использую notification data, и я могу показать, из чего он состоит. Собственно говоря, это как раз... Речь про то, что я абстрагировался. Смотрите, на самом деле вот здесь вот плохой вариант состоит в том, что когда вы будете писать юнит-тесты, то получится, что давайте вот так вот сделаю. У вас в одном методе, который вот здесь вот начинается и вот здесь вот как заканчивается, мало того, что формируются эти самые так называемые мыло, да, то есть шаблоны для отправки, и еще и отправляются. Когда вам предстоит это юнит тестами покрывать, это будет сложно сделать. По... Ну Давайте пока не будем про это говорить. Мы просто возьмем это и попробуем сделать. Вы увидите, почему так, мне кажется, будет более наглядно. Давайте более подробно поговорим про то, как это реализовано. Итак, я использовал юнит контейнер. Ой, dependency контейнер, который э, любезно предоставил Microsoft dependency injection сборку, подключил. В данном случае я могу утверждать, что контейнер, то есть использование dependency injection контейнера, заставит вас писать правильный код. Во-первых, контейнер не пропустит рекурсии, во-вторых, он вам вернет только то, что вы в него положили. Дважды положить в него одно и то же невозможно. И вот эти вот ограничения очень дисциплинируют разработчика по поводу того, каким образом, что и как, где использовать. Я не говорю, что при для написания хорошего кода, который можно покрыть юнит-тестами, обязательно нужно использовать контейнер. Нет. Контейнер использовать не обязательно, просто контейнер вас научит складывать в него правильные вещи и брать из него правильные вещи. Вы научитесь управлять жизнедеятельностью, то есть, как это, object lifestyle, когда у вас будет жить правильное количество времени объект. В общем, контейнер дисциплинирует разработчика. Понятно, что это черный ящик, но умение им управлять очень сильно помогает, в том числе и писать правильный код. Еще раз, для юнит-тестов контейнер не нужен. Это был вопрос, и я на него ответил. В данном варианте я его использую, потому что мне удобнее его использовать. И это дает некоторый вариант для абстрагирования. То есть, например, абстракция в данном случае является IEMILE SERVICE. Это интерфейс IEMILE SERVICE, его реализация. Ну и дальше по порядку профайл сервис генератор, сервис и его, собственно говоря, их, вернее, реализации. Есть у меня Notification Manager, который никоим образом не абстрагируется, потому что мне это не нужно. Но и, в общем-то, все сводится к тому, что когда я создал контейнер, я могу теперь из этого контейнера правильным образом получить нужные мне вещи. Понятное дело, что контейнер создается в так называемом Application Root. Если не читали Марка Симона, прочитайте, что это такое, вы поймете. Application Root – это место, где а, инициализируются все объекты. И оно должно быть единственное в вашем приложении. В данном случае это стартап, если говорить про Spanet MVC. Далее. Вот в данном случае я получаю напрямую все сервисы из моего контейнера. Ну, потому что это консольное приложение. Мы, грубо говоря... Вот здесь, вот, ну давайте так сделаем. Мы вот здесь вот зарегистрировали эти объекты, вот здесь я получаю на одной строчке, понятно. VicePod.NET приложение, вот это вот можно делать через dependency injection на примере конструктора, и это так и работает в правильном месте. Для моего примера, то есть для моего рефакторинга этого достаточно. Ключевый момент, что я получаю все сервисы в одном месте, и дальше я, соответственно, могу их использовать. Но ну, вот уже пошло выполнение того самого отправления нотификации И ключевой момент здесь сводится к тому, что в первой строчке кода я готовлю эти самые нотификации. И у меня для них нужно две зависимости профили и генератор сервисов. А в этой строчке я отправляю нотификации, сгенерированные вот в этой строчке. Суть сводится к тому, что когда я разбиваю функционал, мне тестировать его будет проще. Здесь у меня будет одна логика, ну вот в этой строчке у меня будет одна логика для проверки и для покрытия тестами, а здесь будет другая логика. И вот эта вторая не сможет без первой сработать. И это, в общем-то, дает некоторую уверенность в том, что у меня могут сгенерироваться шаблоны, но не отправится мыло и, собственно говоря, наоборот никак. Я не могу отправить мыло без шаблонов. Вот такого типа зависимости, когда они собраны на примере вот этой реализации в одном методе, ну, в данном случае вот этот вот метод, вот как раз и генерирует шаблоны и отправляет сразу, причем через ForEach это протестировать достаточно сложно, мы это увидим дальше на примере. Смотрите, раз у меня есть абстракции, я могу каждый из этих методов покрыть моками, да, то есть макетировать его и сказать, что... Не реальный объект вызывать, а его заглушку, в котором сказать, что я в этой заглушке хочу получить true, например. Все, вот, не больше, не меньше и всегда. И вот на этом и строится как раз макетирование. То есть я все, что мне нужно для теста определенного метода покрываю макетами, то есть моками так называемыми. И э, говорю, в каком моке что вернуть э, ну, как бы насильно. Да, вот, верни мне здесь true и все. А тот метод, который у меня должен собственно говоря, быть протестирован, покрыть юнит-тестом, я вот эти моки меняю, где-то меняю но где-то true на false. В зависимости от того, что приходит в этот метод, у меня генерируется информация. То есть метод работы таким образом я могу предсказать, потому что я знаю, какие параметры пришли. Ну вот это вот как бы суть юнит-теста. Более того, у моей концепции покрытия юнит-тестами, она немножко другая, в отличие от того, как это было заложено изначально. Напомню, был такой подход TDD, Test Driven Design, тест driven development прошу прощения вот и в концепции того как она была заложено, то есть все приложение разрабатывать при помощи dd но это было сложно неудобно хотя было на самом деле в некоторых местах очень практично более того это все поменялось со временем Мы теперь так называем behavior driven development который немножко по-другому то есть именно Поведение покрывается юнитестами. То есть, если у меня должны быть отправлены тесты, ой, должны быть отправлены на e-mail нотификации, то это поведение должны быть отправлены. То есть, отправка э, нотификации, это поведение. И вот именно на это накладывается юнитест, а не на то, как мне создать этот объект, какие параметры в него положить. То есть, э, немножко другой э, функционал теперь на юнитестах. Так, давайте, поехали дальше, я читаю. Пошел в дебри. Кстати, если вам эти дебри интересны, отпишитесь. Так и напишите. Дебри нам интересны. Либо наоборот, дебри не интересны, лучше больше... Ладно, поехали дальше. Ну и, собственно говоря, у меня вот этот мен менеджер нотификации возвращает какую-то коллекцию. Я, видимо, ее неправильно назвал. Давайте прыгнем сюда и посмотрим. Бул. А, буревозначения, бы если хоть один... Да, я это все абстрагировался, и инкапсулировал внутри вот этого самого метода. Ну и если у меня была успешная отправка, собственно говоря, все то же самое, поэтому все это работает так же, как и в предыдущем примере, но тем не менее, ребята, вот те, которые мне попросили посмотреть код, смотрите, как я разбил на части. Если вот эти две части можно на самом деле как бы опустить, то мой метод, метод вернее, который, ну, давайте вот так вот, вот в этом приложении, вот это мы считаем методом контроллера, а в нем вызывается вот этот метод. И чуть дальше я покажу. А вот здесь у меня тоже же самое, метод контроллера, и в нем якобы вызывается вот этих два метода, и все. И здесь вот какой-то результат вызывается. Это все в ISP.NET Core внутри заложено, там регистрируется контейнер. Это через кон конструктор этого контроллера якобы. Ну, полагаем, что если вот этот метод кон Контроллера, то вот это контроллер, и в конструктор падают вот эти вот как раз все зависимости, в данном случае их раз, два, три. Вот есть и кратко, я надеюсь, что получилось кратко, хотя 6 минут, почти 7, то вот это примерно вот такой вот подход. Теперь давайте более глубокое, ну, давайте для начала покажу, что я сделал некоторое количество юнит-тестов, у меня есть быстрая кнопка для приключения юнит-тестов. Вот, я их сделал пока 5 и дальше я покажу, как можно будет их, собственно говоря, развивать, двигать дальше и масштабировать в том смысле, что можно разными задачами покрывать конкретный функционал. То есть разными тестами покрывать конкретный функционал. Давайте про это чуть позже, тесты вот прошли, но про них потом. Итак, смотрите, что нужно сделать, чтобы это все заработало. Для начала я покажу абстракции, есть mail сервис, он, как видите, настолько прост, что прям совсем никак. Проще нельзя сделать отправка, есть какие-то параметры и все. Есть генератор. Почему я их разделить? Потому что отправка мыла это один функционал, а генерирование шаблонов на основании других каких-то признаках это другой функционал. И их нужно разделить, потому что... Single Responsibility и все такое, вот это Solid, вы про это, конечно же, все знаете. И в данном случае я сделал это сознательно для того, чтобы у меня можно было вот это вот обложить, собственно говоря, юнит-тестами. И имплементацию можно сделать по-разному. У меня может быть Item Plate Generator, какой-нибудь Default Template генератор да, или там... JSON там, template-генератор или еще какой-то там, template-генератор. То есть эта абстракция, она в дальнейшем может быть как-то масштабирована на другие функциональные, на другие платформы, в конце концов, на другие приложения, другие там... Я могу для тестов сделать тест template-генератор и генерировать конкретные шаблоны с конкретными параметрами, чтобы проверять, что они в Юни тесте отработали. Это как вариант. Дальше есть iProfileService, здесь все просто, получение профилей, и они в данном случае здесь зашиты, теоретически здесь может быть какой-нибудь конструктор, который может здесь получать там iProfileService из базы данных, или в конце концов сразу DB контекст и я могу здесь вместо вот этого вот зашитого вернуть то, что мне нужно уже непосредственно из базы данных. Могу сделать тест профайл сервис и данные загружать, например, из файла какого-нибудь там текстового или читать из другого сервиса. Я думаю, что здесь тоже все понятно, почему эта абстракция тоже нужна. Ну и item play-генератор. Понятно, что генератор может получить body и subject. Здесь у него есть... Давайте покажу реализацию. Нет, покажу все-таки реализацию. Вот, я уже ее показал, на самом деле. Она простая. Дальше. Есть Notification Manager, и, собственно, вот, давайте почистим, сделаем красоту. Вот. И, собственно говоря, у меня в Notification Manager есть два метода. Один, собственно, как вы видите, готовит эти нотификации для отправки, а второй их, собственно говоря, отправляет. И результатом действия одного, то, что -то на выходе, является параметром для другого. Это более простой вариант, потому что я могу вот эти два метода покрыть легкостью unit тестом, и сгенерировав и для этого, и для этого его данные. И, в общем, это и есть абстракция, которая позволяет. Ну, даже не это не абстракция, если честно говорить. Это вот segregation, да, наверное. Интерфейс segregation, наверное. Если бы у меня здесь был интерфейс, то теоретически, теоретически опять же я говорю, что можно было назвать I preparer какой-нибудь сервис. Ой, ну давайте напишем правильно, я спешу. Припары. Uh, Припары при сервис, теоретически. И какой-нибудь, ну, например, uh, что там у нас. iSend uh, сервис. Uh, ну, какой-то вот, не знаю, IG-mail сервис. I-mail, наверное, сервис. Хотя он у меня же есть. Uh, так, Notify. Ага, Вот, смотрите, у меня здесь уже есть этот Notify сервис, я его сюда прокидываю, Ну, теоретически этого можно было не делать, а вот i сервис сюда и в нем сделать имплементацию как раз в этом методе, то есть не прокидывать сюда, а вот этот I-email сервис был бы частью вот этого. Ой, i что-то написал, сервис, ну вот как-то вот так. Ну, я так... Так в принципе тоже можно было сделать. То есть у меня бы Notification Manager был, реализовал бы два интерфейса, и каждом можно было бы сделать, на каждой из этих интерфейсов можно было построить абстракцию, ну, соответственно, натянуть юнит тесты. Ну, собственно, здесь тоже есть повод для разговора. Можно несколько вариантов предложить рефакторинга уже существующего менеджера. Но так как он у меня конкретные методы реализует и они используются в юнит-тестах, я не делал на него абстракцию, хотя, в принципе, можно было сделать. Ну и, собственно, то, ради чего мы тут совсем все собрались. Смотрите, когда вы пишете юнит-тест здесь, вот, например, у меня какой-то юсинг есть. да, Давайте я здесь сейчас создам... Ну, смотрите, начнем с самого начала. У меня есть юнит-тест, я сейчас прям покажу, вот он, Notification, Send. Я в этом юнит-тесте создаю да, ну Давайте коротенько про фикши, что это такое и вообще. Итак, фикча это фича для X-unit, для других тестов, для других фреймворков, которые позволяют написать юнит-тесты. Я не знаю, какие такие подобные варианты, но, тем не менее, это такая абстракция, которая позволяет более чистыми писать код, то есть есть какой -то, то фикша, сейчас покажу это просто класс, грубо говоря который создает инстанс этого самого менеджера, который я буду тестировать это, собственно говоря позволяет вам писать моки управлять ими, ну то есть вынесен функционал по созданию моков в общем некоторых вспомогательных методов вот в эту самую фикшу, более того, она инжектится и собственно говоря, если у меня будет несколько тестов нет, несколько файлов в которых я буду тестировать, я могу инжектировать один и тот же фикчу, и у меня будет это работать одинаково правильно, то есть в данном случае я получаю на выходе Notification Manager, и это ST, то есть System on the Test. Грубо говоря, это, упс, это на самом деле мне помогает э, таким образом Абстрагироваться от набора данных для конкретного теста, то есть, и я, наверное, более просто, да, в данном случае, get profile service, get какой-то там, generation service, и, в общем, мне это ближе фреймворк, потому что он, мне кажется, удобный, на самом деле, уже достаточно давно с ним, он развивается, он не стоит на месте, ну ладно, неважно. Про фикче все. Теперь по порядку начнем с самого начала. То есть, грубо говоря, у меня вот этот фикче может быть каким-нибудь, в общем-то, неважно, классом или инстансом или вообще методом вот, здесь вот под тестами, который возвращает это на самом деле рояль не играет. Итак, давайте попробуем написать первый тест. Я вот прям вот так, нет, давайте я сделаю вот такую штуку. И вот в том приложении, то есть при том раскладе, который был изначально, я здесь создам новый файл в той реализации, которая, собственно говоря, была, мне попалась в руки. И покажу, что это, собственно говоря, такое. У меня есть быстро кнопки, я вот так и вот делаю тест. Здесь говорю, что у меня будет тестироваться Unit Manager. То есть, вот создался тот же файл. И здесь я уже этот Notification Manager должен вернуть. А, собственно, все сводится к тому, что у меня, допустим, это Ficture. Давайте ее вынесем в отдельный класс. И э, вот так вот я сейчас прям все сохраню. Давайте вообще все закрою и начнем с самого начала. Итак, у меня есть э, unit тесты Вот они на самом деле. И теперь я хочу вот здесь вот написать первый тест. Я их пишу тоже достаточно быстро. Ну вот таким вот образом. It should, э, допустим, э, create, э, что у нас там создаем? Суд, да, System Under Test. И в данном случае у меня вот здесь вот этот System Under test должен вернуть Что? Когда я открываю программ, я вижу, что у меня здесь есть метод внутри контроллера. То есть я уже должен, по идее, создать контроллер, в котором будет скрытый метод дергать вот этот якобы экшен. Ну, вы помните, да, мы считаем с какого-то момента, что у нас это контроллер, это метод. И для того, чтобы начать тестировать вот этот вот функционал Send Notification, мне нужно создать вот здесь контроллер. Ну, не вот здесь, вернее, а вот здесь. И э, вы понимаете, что контроллер – это такая большая абстракция, которая лежит в другом э, фреймворке, который называется SP.NET MVC. И мне подтягивать эту штуку, чтобы целиком наполнить данными, я вас уверяю, там столько всякой хрени, которая наполняется, чтобы создался инстанс контроллера, что просто это сделать невозможно. Поэтому, ну, вернее, возможно, но для этого потребуется отдельные усилия и тратить их для того, чтобы протестировать отправку нотификаций – это просто нереально. Поэтому что… Правильно, я вот здесь вот первым делом, давайте прям делаем файл, давайте я создам вот этот Notification Manager, ну пусть он также называется .cs. И вот в этом Notification Manager я, ну давайте вот так вот, var Notification Manager, ой не так написал, Manager, или Monager по-русски, да? Я его создам new instance notification manager. И вот здесь вот я вот у него дерну вот этот вот метод. И, собственно говоря, вот этот метод я прям вот так вот заберу отсюда и зайду в этот notification manager. И здесь это сделаю, ну, во-первых, публичным вот таким вот образом, и, во-вторых, не статичный, что, собственно говоря, уже освободить память, когда я выйду из этого использования, то есть уже какое-то близкое, да, там получилось ну, к юнит-тестированию, то есть давайте закроем старый, откроем новый тест, так, и вот здесь у меня уже получается юнит-тесты, как бы создать создастся он, этот юнит-тест, и мне будет что здесь тестировать, дабл-клик здесь, и теоретически я могу сейчас переключиться на unit тесты Давайте я еще вот эту штуку скопирую. Это на самом деле тоже важная штука. Она позволяет отображать правильно... Ну, в общем-то, настройка для ЮниТестов. тестов Она отображает метод названия. И есть единственное, что нужно сделать. Посмотреть его свойства и сказать, а он уже готовится, отправляется в бин-папку, если, собственно говоря, все нормально. Теперь давайте запустим. А, мне нужно переключиться... Вот сюда, где он теперь это стартовый. Давайте проверим, во-первых, что все работает после этого рефакторинга. Да, все работает. А теперь давайте сделаем мини Ну, смотрите, у меня две коллекции мини Вот у меня тот файл, который мы только что создали. Вот в нем тесты. И он, собственно говоря, успешно, успешно прошел, пошучине говорился. И здесь уже вот стоит галочка, что и не тесты прошли. То есть я уже могу создать инстанс, это уже хорошо, поехали дальше. Следующим этапом мне нужно подготовить данные для теста. Я делаю таким вот образом и говорю, что я буду тестировать. It should create, давайте назовем препар, допустим, data, for, что там, email, notification. Вот таким вот образом. И, собственно, мне здесь как раз нужно этот припар дата и сделать. Что для этого нужно? Мне нужен какой-то сервис. Мы говорили о том, что... Мне, ну, давайте, давайте прямо смотреть в код. Вот смотрите, у меня есть Send Notification, мне нужно протестировать вот эту часть кода. Она мне сейчас абсолютно слита в одну кучу, и первое, что мне нужно сделать, разделить вот эти два функционала. Ну, во-первых, мне нужно сначала приготовить данные, положить их в какой-то класс, а потом проверку, что они у меня отправляются. Давайте сделаем невозможное и с самого начала попробуем сделать э, вот это вот, и... Э, то есть, целиком да, протестировать этот код. Я надеюсь, что у меня получится, хотя я уже пробовал, мне не получилось. Но я хочу, чтобы вы видели, почему не получилось. Итак, мне нужно в этот код отправить профили. Ну, во-первых, теоретически я должен сентентификейшн каким-то образом передать эти профили. Потому что мне нужно симулировать в этом коде. Ну, давайте таким образом сделаем, что у нас на manager менеджер возвращается целиком. И в нем якобы... Ну, не целиком, а оригинальный, наверное, правильно сказать. Давайте попробуем вот этот вот суд, прямо сделать, send notification. Смотрите, мне теоретически этот код ничего не возвращает, то есть я не узнаю, правильно ли он выполнился, неправильно ли он выполнился. Более того, я еще не знаю, что здесь написать, что я хочу проверять. Ну, допустим, true, а что true? Notification не равен null ну это так пишется ну я и так знаю что он не равен ну то есть что я должен по вашему здесь написать чтобы проверить что это заработал но ну, понятно что существуют всякие разные верифайли э, которые позволяют ой, подождите сейчас вспомню как это пишется ой ну конечно нет мне нужно создать абстракцию то есть сделать мог вот на эту штуку ну то есть я здесь в данном варианте я возвращаю реальный инстанс теоретически мне здесь тогда нужно сделать не вот так а сделать вар суд равно new мог uh, он мне кстати здесь не установлен давайте его быстренько установим uh, вот сюда мог вот таким ой мог не то написал вот он. Ну, я сразу поставлю автофикчу, в общем-то я ее всегда использую, а AutoFiction это такая надстройка на, собственно говоря, Fiction, то есть можно использовать. Кстати, обратите внимание, сделано в Германии, то есть Марк Симон это сделал, тот, который как раз вот этот Dependency Injection метод, в общем, почитайте, книжку очень хорошая. Так, я его инсталяю, и, собственно, я теперь могу здесь использовать mock, потому что вместе с этим пакетом ставится и, собственно, mock-заглушка. Так, я хочу mock-notification, давайте вот так вот, менеджер, вот он. Я могу здесь создать mock, теоретически, я могу его сконфигурировать, суд mock, ой, суд setup, ну, у нас есть один метод, который называется send-notification, я здесь и замокать-то ничего не могу. Я могу сказать, что он у меня э, ну, выполняется. То есть, я, ну, то есть, э, что я должен проверить, что я в этом тесте должен написать? Мне нужно проверить, что он выполняется или что в этом методе формируются э, какие-то данные, которые должны потом отправиться в другой метод. Я так думаю. То есть, вот пример того, как это просто ну, тупо невозможно покрыть унитет, потому что я не знаю, что тестировать. Я могу здесь, конечно, извратиться и сделать там колбэк на вызове которого вернется что-то там. Ну, это тоже вот таким вот образом можно сделать. Ну, ну это, в общем-то, это хрень, короче, ребята, если честно. Ну, то есть, так не делается. И я вот думаю, что вам доказал, что это так не делается. Давайте для начала сделаем... Простой вариант, вот send notification, пусть у меня возвращает не void, а bool да, какое-то значение. И я могу сказать, что у меня var result равен в данном случае, э, ой, result, в данном случае равен какому-то булевому значению, ну, true или false. И я должен сказать, что у меня вот здесь вот как раз вот этот самый result. То есть говорит о том, что я отправил. Давайте запустим это тест на выполнение. Так, я уже... А, ну да, я сказал здесь булл. И э, теоретически я могу здесь сказать вот так. И return из сенд. Ну вот в данном варианте мне не потребовалось много. О чем я здесь и сенд? О, это пачка. Давайте скажем вот так пол. Э, что они все у меня? Ну, вот так вот, короче, ой, Пол. Да, вот таким вот образом. Ой, не дописал что у меня все значения равны true. И вот теперь я могу запустить этот метод и, э, на тест. Я смотрю, и э, что, и он у меня выполнился. Но, я, но у меня нет гарантии, что он выполнится. Давайте я покажу вот таким вот образом. То есть э, теоретически это будет работать, но я не смогу этот тест заказать по-другому, потому что... То есть, я не могу сделать варианты этих, давайте F11 нажмем, я здесь получу данные, если у меня будет база данных, то мне здесь будет инстанс новый создаваться, то есть здесь у меня Singleton, и это создается, и когда используется db контекст, это должно прокидываться откуда-то, ну вот отсюда, да, то есть через конструктор, соответственно мне это нужно будет замокать, у меня здесь может быть в базе ничего, у меня может быть не быть подключения, то есть Вариантов замокать вот эту да, дальше. У меня просто их не получается просто физически это сделать. Итак, допустим, у меня все-таки пришли эти данные. Допустим, я здесь создал какой-то инстанс. И в данном случае это у меня простой класс. А в том э, оригинальном приложении это совсем даже не простой класс. Вот. И здесь у меня получились какие-то данные. Здесь я создал новый email sender. Соответственно, я пытаюсь отправить и у меня в этот send попало булево значение, где он? Во, вот он, у меня в send уже true, и соответственно у них там три, давайте вот сюда Ctrl F10 скаканем, F10, все месседжи у меня здесь получается true, данный тест прошел, но что этот тест тестирует? На самом деле у меня нету проверки, что у меня сгенерировался subject, у меня нет проверки, что у меня правильно сгенерировался body, теоретически я могу их разделить на интерфейсы и проверить каждый из них. То есть то, что у меня отправилось, это да, то есть без вариантов. Но что отправилось, из чего сгенерировалось, какое количество профилей, Полупали ли туда профили, Мне здесь все решается тем, что это Singleton, который реальную коллекцию возвращает. Но как только я начну обращаться к реальной базе данных, у меня просто физически не получится сделать это отдельно. То есть, мне нужно будет эмулировать, ну, например, Entity Framework. Что на самом деле, ну, конечно, в Core версии это проще. Но а если вы используете Entity Framework просто без Core, то есть старую версию, шестую, то это сделать очень сложно. Ну, можно, но очень сложно. И это уже будет лишняя трата времени на то, чтобы что-то симулировать, чтобы это к вам попало. То есть, давайте еще раз покажу, как я это сделал в рефакторинге. Смотрите, у меня есть тесты который говорит о том, что у меня, смотрите, отдельно есть сервис, который получает профили. И я его могу замокать. В данном случае у меня здесь как раз приходит мок объект где он, вот он. Я могу или кастомный задать для каждого теста, либо сгенерировать свой собственный, то есть по дефолту, то есть есть значение null. И задать, что у меня на метод getProfiles выдается всегда вот коллекция из одного теста. И это дает мне право использовать эту штуку везде, где мне удобно, а не привязываться к базе данных, которые тоже нужно тестироваться. На секунду остановимся и, собственно собственно, сообразим, что я, собственно, сказал. Когда у вас в одном методе куча всяких зависимостей, то симулировать этот файл, ну то есть этот метод, становится очень сложно, особенно если зависимости какие-то находятся в разных других сборках или фреймворках или вообще в других сервисах, если хотите. Поэтому э, я полагаю, что вот этот метод нужно разделить, несмотря на то, что сейчас тесты прошли. Они прошли не потому, что я хороший тестировщик, а потому, что у меня эмуляция базы данных. Поверьте мне и можете сделать, кстати... Э, попробовать это сделать, вам это будет сделать очень сложно. Итак, что мне нужно сделать? Я для начала давайте создам папку, которая называется Contracts, и здесь создам iProfile, я сейчас прям докажу, что это хорошо работает, Profile, что там, сервис C Sharp. Нажимаю Enter, У меня здесь, давайте я сразу буду делать реализацию, здесь это будет Public, здесь будем Допустим, мы будем возвращать List of Profile, хотя можно возвращать Profile для Get Profiles. Таким вот образом. И я не буду здесь никаких дополнительных фильтров наводить. Вот таким вот образом. И по образу и подобию я скажу, что эта штука должна... Так, у меня где-то здесь есть этот эмулятор. Я вот таким вот образом скопирую, закрою и вставлю. Ну, конечно же, здесь нужно написать Return. Вот. То есть, сейчас у меня появилась абстракция, которая iProfile сервис. И для того, чтобы эта штука у меня заработала, мне нужно пойти в программу и сказать, что а, вот этот вот notification manager, вот сюда, в send notification, мне уже а, нужно разделять. Да? А, давайте вот таким вот образом сделаем. Я сразу разделю этот функционал. При пара notifications Ой, э, или препарат, да это не важно на самом деле ну, хотя пусть будет notifications и вот здесь мне нужно сказать чтобы сюда пришла вот та самая абстракция которая ну, то есть те данные то есть из чего я буду готовить эти самые э, данные э, для этого мне нужно сказать var м, что там профайл сервис равен э, view profile сервис и здесь сказать что мне пойдет профайл даже знаете что я могу а, ну, давайте покажу как я сделал сразу потому что я честно говоря не помню если честно вот а, смотрите у меня есть get профайл сервис и вот в этом профайл сервисе я где а, вот он профайл сервис а я целиком выпускаю профайл сервис да это кстати логично а теперь я это сам вижу. То есть я уже начал писать. Давайте я допишу Profile сервис И, соответственно, мне нужно еще сюда какой-то генератор. Но пока я не буду этого делать. Давайте вот так вот нажму. Да, создать. И вот у меня появился Prepar Notification. Где, собственно говоря, я могу использовать интерфейс уже. И вот в этом месте я могу сказать вот это вот почти что вот так. Вот здесь Ctrl-V, Send мне не нужен и вот здесь у меня в файл давайте вот так вот сделаем про файл сервис смотрите на самом деле здесь можно сделать получение в конструктор вот сюда ой в смысле в метод можно получить уже сами профили а можно получить зависимость тут на самом деле Смотрите, если можно отправлять не коллекцию, я обычно отправляю не коллекцию. В данном случае можно получить уже коллекцию профилов и получать данные выше. Но тогда бы это немножко противоречило тому, что мы в методе получаем сначала профайл сервис, потому что его можно получить из конструктора, а потом обращаемся к профайл сервису, получаем профили. Я хочу, чтобы это было уже внутри вот этого метода, где я получаю профили. Потому что для Prepar Notifications, то есть для того, чтобы приготовить мне нужны профили и их коллекцию, я могу взять из, этого, из этой абстракции, которая называется iProfile Service. Итак, у меня здесь получается, что данные вот я получаю, но никуда не складываю. И здесь появляется оно, тот самый класс. Давайте я его прямо скопирую и вот сюда вот так вот ставлю. Notification Data. Здесь скажу, что он находится в первом New Space. И, собственно, этот у меня prepare notification будет возвращать list of prepare. Uh, notification data. Notification вот так вот data. И, соответственно, мне нужно этот... Uh, давайте его здесь создам. Вот так вот var data. Равно new notification. Нет, new list uh, notification data. Ой. И, соответственно, мне вот этот вот ретурн нужно сделать эту самую дату, и здесь ее, соответственно, наполнить. Наполнение очень простое. Я хочу дата, да, дата называется add new. Ну, можно сразу, ну давайте new notification дата. И здесь я скажу, что я хочу что? Я хочу body. У меня здесь уже получается body запятая дальше что там email это будет profile.user email запятая username это значит profile нет profile.username и что там еще subject это будет как раз тот subject, который был рассчитан в этом методе Дальше потом будет больше. Итак, у меня уже есть разделение. Теоретически я могу здесь получить var data равно как раз сервис. И вот эти вот данные отправить в этот дата. И, соответственно, что для меня здесь не хватает. То, что я данные отправлю, мне еще нужен email сервис. Который, ну да, конечно, мне его нужно здесь. Давайте вот так вот я сделаю var email э, нет e-mail service равно new email сервис вот так вот который у меня уже где-то был нет не было давайте его создадим Эй. так он его где взял он его не в том проекте взял нет мне так не надо давайте его вот отсюда скопируем и э, делаем. вот сюда вставлю. Вот у меня теперь здесь есть... А, у меня теперь два. Странно. А, сендер он был, назывался. Да, давайте я тогда e сервис. Удалю отсюда. И email mail сендер. Ну, в общем, у меня привычка называть все сервисами. Я не буду ее изменять. Сервис. Несмотря на то, что email mail сендер тоже хорошее название. Вот. И здесь у меня как раз этот email сервис теперь будет браться из моего приложения F12. Проверяем. Да, из него берется. Отлично. И теперь у меня этот e-mail сервис. Я его сюда пропихиваю. E-mail сервис. И добавляю... Нет. И добавляю вот сюда в Prepar Notification. Ой. Мне нужно сюда добавить как раз что я буду обрабатывать. Это list of notification data, которая уже является абстракцией, грубо говоря, данных, то есть это уже не связано никак с базой данных. Я могу сюда прокинуть все что угодно, просто создаст instance этого что-ли, если нужно. E-mail, ну, допустим, сервис, и теоретически я могу сказать, что вот это вот мне не нужно. Профили мне теперь здесь не нужны. Я теперь беру здесь дата, давайте здесь напишем item, и вот здесь я могу сказать, что я из item а беру username, item а беру user email, насколько я помню, item, subject да совершенно верно подсказывает не visual и здесь соответственно body и вот такая штука и собственно да и получается что все можно даже вот так сделать ну лучше не надо вот ну и соответственно я теперь могу вернуть это значение то же самое как она раньше возвращалась но теперь у меня есть два метода и соответственно мне нужно проверить что они работают а, давайте проверим ну в общем-то ничего не изменилось рефакторинг э, не поломал наше приложение но теперь у меня появилась возможность давайте эту штуку уберу теперь у меня появилась возможность а у меня профайл сервиса нету давайте я его отсюда скопирую давайте вот сюда и этот профайл сервиса у меня будет здесь. И я пока его вот таким вот образом. И э, да, вот так вот. Ну, хочу, да. Так, сейчас, секундочку, я запутался. Вот. Ага, у меня просто он не в сервисах лежит. Давайте создадим папку services. Вот. И вот он сервисы, здесь сервис, и еще что-то там было. Дата-манагер. Ну, давайте создадим менеджерс. И сюда положим вот этот самый менеджер, где он вот как-то вот таким вот образом это все получается. Ну и в контрактах нет iProfile-сервис, у меня нету iEmail-сервис. А Теоретически я могу его... Не создавать и использовать э, реальный класс, но я обычно это делаю, потому что -email сервис это абстракция на реализацию. Я могу использовать э, .NET email сервис, да, в нем реализацию, или допустим э, есть сборок, достаточно большое количество в Nuket пакетах, которые реализуют этот сервис реализует этот функционал по отправке имейла и поменять его в нужный момент в реализации или использовать разные варианты отправки это как бы дело ну, очень простое, да? то есть сделать это на самом деле очень просто давайте я вот эту штуку вынесу чтобы разделить их вот таким вот образом это у нас сервисы да, хочу, вот. да, хочу. и соответственно мне нужно теперь наиспейсы в этой папке обновить Итак, вернемся к нашим тестам. Смотрите, мне нужен здесь первый. Вот, вот таким образом. Давайте запустим, что все работает. И смотрите, у меня сейчас задача стоит дальше. Сделать unit тест который позволит вот здесь вот проверить, что у меня Preparer Notifications. То есть, соответственно, здесь нужен писать Preparer Notifications. И здесь мне нужен как раз iProfile Service. Но здесь это сделать очень просто. У меня есть фикша, которая в profile что там, сервис. Давайте его создадим. Это вспомогалка такая небольшая. И я обращаюсь к фикши, которая должна мне помочь сгенерировать этот get profile сервис сейчас у меня этого метода нет я его сейчас буду создавать почему фикша почему я, не, я могу не использовать вот этот фикчу я могу взять его здесь и вот здесь создать приватный ну или как некоторые люди говорят играет <laughs> ну в смысле правит метод который будет э, выполнять тот же самый функционал ну это дело привычки потому что все в одном месте это удобно я буду исключать получать сервис так мне нужен да вот первый и э, я даже буду здесь получать не сам профайл сервис, а его МОК. То есть макет на вот этот самый. То есть натягивать на так, Макеты делать из э, объектов лучше всего из интерфейсов. Э, return new э, mock profile service. Во. И теперь смотрите, у меня здесь есть профайл сервис. Я могу сюда положить, взять от этого объект. И теоретически у меня здесь как бы... Так, что если не будет? Должен вернуться лист. Я должен сказать, что у меня здесь collection, ой, contains, нет, подождите, мне нужно, чтобы я уже запутался, мне нужно, что здесь count, да, то есть мне нужно понять, что у меня здесь один объект, ну, давайте expected сделаем, Expec... ой, господи, equals, делаем, yeah, вот, expected я вот так вот обычно делаю и actual вот так вот делаю теперь мне нужно создать и сказать что const int expected я вот он равен 1 я буду один профиль прокидывать а actual будет равен эм, bar actual почему собственно говоря я рекомендую вот этот actual и expected использовать э, result.count. Тот человек, который будет смотреть ваш код, или вы, собственно говоря, можете сразу понять, что вы в этом коде тестируете. У вас эксперт будет говорить о том, что вы ожидаете. Вы ожидаете, ну вот здесь непонятно, черт целое число. Я обычно делаю вот таким вот образом. Uh, yeah. oh. Total Profiles instance. Instances. Я хочу получить один инстанс профиля. И здесь я говорю result, то есть теоретически это будет про файлс, вот таким вот образом. Actual expected говорит о том, что вы тестируете, и это просто найти, когда вы знаете, что искать. В тестах обычно так и делается, а обычно опять же говорю, и это вот как бы доказывает то, что вот вы здесь Увидите. Давайте запустим и проверим, что эта фигня сейчас не работает, потому что у меня mock, и он не знает, что с ним делать. То есть этот метод не может выполниться, потому что у меня здесь ничего нет. То есть getProfile вернул null, и это мы легко исправим. Для этого нужно пойти вот сюда. То есть getProfile. Я хочу не просто создать mock, а сказать в... давайте вот так вот назову mock равен вот такую штуку return мог соответственно, ну перед тем как его отправить я хочу его немножко сконфигурировать это как раз то, для чего нужны вот эти вот unit-тесты я могу сказать ему, что для при вызове метода getProfiles return new list of profiles даже могу сделать вот так вот и сказать new, где там профайл, и могу даже сказать, что template равен test template, как-то вот так вот, и дальше, что там у меня есть, user email равно test email, пусть как-то там, вот так вот называется, и соответственно username, пусть тоже называется test name, неважно как, ой, даже могу вот так сделать, вот, и, соответственно, у меня теперь уже здесь будет возвращаться один объект. Давайте запустим тест. В общем, получился не просто рефакторинг, а еще показательные выступления по поводу как-то работать с юнит-тестами. Смотрите, у меня теперь профайл возвращает тот самый объект, который состоит из тест, тест тест То есть я сказал, что я хочу, чтобы у меня эта абстракция возвращала вот эти данные, и она пошла выполняться. Смотрите, у меня пошла проверка и template name, у меня такого нету, exception, это на самом деле часть проверки. Смотрите, я возвращаю exception, ой, то есть беру exception, получая, и отсюда мы пошли писать unit test. И вот смотрите, у меня этот тест нормальный, но он задан неправильно. А теперь я могу сказать, что у меня есть другой unit test. It should not prepare data for email notification when template Name, ну, так вот я пишу. Name. Из uh, front. Я опускаю некоторые эти ой, значения. Вот, что оно как бы получается, что я не могу получить. И здесь я должен написать, uh, uh, как он называется там throw, ну, прошу прощения за мой английский, throw uh, exception. Какой exception? Out of french Вот такой вот exception я хочу здесь получить. И я могу получить только когда, когда дергаю вот этот вот метод control x. Вставляем сюда. Ну естественно, что вот это нам теперь не нужно. А здесь я могу сказать вот таким вот образом. И, соответственно, вот это нам теперь не нужно. И запустим этот тест. У нас exception задан неправильно. Ой, смотрите, он прошел. Мы действительно получим exception, когда вызовем с неправильными параметрами этот тест остается жить. Так, поехали дальше. Есть у нас теперь тест, который не работает, но у нас есть возможность указать правильный темплейт, который, собственно говоря, название темплейт, который будет этот тест работать правильно ну, смотрите я по умолчанию всегда делаю чтобы тест был правильный мне нужно какой-нибудь там реально рабочий пусть будет дефолт вот и template я назову здесь ну, смотрите можно параметрами задавать это как бы варьировать ну, я здесь задам такой правильный и сейчас у меня вот этот тест который изначально проходил вот этот вот он не пройдет ну и для того, чтобы он проходил, мне нужно вот здесь э, создать mock неправильный и отдать его туда, то есть смотрите э, я здесь уже mock формирую и задаю правильные значения, чтобы в других тестах это работало, а э, в этом, чтобы он не работал, я хочу переопределить этот mock, и я делаю обычно так, давайте я просто покажу, какие делаю вот, я скажу, что он был. по умолчанию этот mock объект, ну давайте его назовем pro, э, profile сервис мог uh, равен null. вот. И я здесь проверяю, если профайл сервис равен null, то создать новый и замок его. В противном случае, uh, нет, не так. Если профайл сервис равен null, вот так вот, то, давайте здесь var мог вот так вот сделаем профайл сервис да вот так вот равен прям вот так вот я сделаю как, как обычно делаем вот, вот так вот он мне не равен ну в противном случае мог профайл сервис равен где тут вот вот этот вот A new для красоты сделаем вот так и дальше вот это вот берем и настройки для него сделаем мог профайл вот, мог Что-то неправильно, видимо, написал Вот, мог профайл сервис То есть, если я сюда ничего не опускаю То мы создаем его В противном случае мы говорим, что у нас Так, так, так Да, все правильно Это просто дальше двинем Но ты можешь В темном случае мы его, если он не равен, ну, тогда говорим, что у нас мог профайл сервис равен профайл сервис и его возвращаем, то есть без каких-либо изменений и прокидываем наружу как раз тот самый мог profile service. Что эта конструкция дает? Я могу использовать значение по умолчанию, если не переопределю. По умолчанию мне будет возвращаться всегда валидный объект, ну, для моих тестов в данном случае. Если нет, я могу сделать так. Mock то есть специфично да, какую-то настройку сделать для непосредственно вот этого сервиса. Более того, я могу не использовать этот вот вариант, а сказать, что я здесь уже хочу сделать а, тот самый View, а, мог то есть задать его. Но это как бы есть некоторые нюансы, потому что некоторые базовые настройки должны прокидываться. То есть я могу здесь не только прокинуть новый или создать по умолчанию ну и наполнить здесь уже готовый объект, созданный из двух вариантов дефолтными значениями, которые будут использоваться в обоих случаях я сейчас делаю так же, как я обычно делаю и таким вот образом вот. здесь я скажу varmoc равен mc iprofile сервис, вот он, и хочу задать у него значение mock setup конкретный метод profile сервис и return вот как раз тот самый. Более того, можно пойти на более глубокий уровень абстракции и создать, ну, допустим даже на вот эти варианты так, лист, я запутался, лист, профайл все, смотрите, я вообще пустой отправляю и теоретически он у меня здесь ну, вообще сейчас он, конечно, не пройдет и потому что у меня э, нечего здесь получать давайте все-таки создам неправильный э, вот так вот я сделаю и здесь скажу, что мне нужен template какой-нибудь в wrong. ну а там уже, собственно, я ли не играет, и... так да, вот, чтоб не подчеркивался. Выполним этот юнит-тест, и мы должны получить экзепшн. Нет, не получаем, потому что... Давайте проверим, почему мы не получаем экзепшн. Так, потому что... Ага. Я его создал, но... Собственно, получилась фигня. Я его не отправил туда. Вот. Ну и сейчас тест прошел. Ладно, пусть будет так. Ну я э, спешу, на самом деле, чтобы сократить время. Смотрите, вот это вот примерно работает таким образом. Дальше. Теперь вот здесь этот тест у меня теоретически должен пройти, потому что я здесь получаю правильный объект. И это действительно так. Смотрите, все прошло. Все тесты прошли, поехали дальше. Этот метод у меня работает, причем он у меня проверяется дважды. Get profiles, где профайл, где еще где-то, вот, где prep два варианта. И если перейти уже в тест, у меня здесь уже два теста видно, что они вот на данном моменте оба проходят. Ну и здесь можно также проверить, что у меня вот этот темплейт. На самом деле это сам не очень хороший вариант. Я бы сделал еще дополнительное разделение, просто как бы у меня постепенно мозги доходят. New, вот эта вот конструкция, она очень плохая на самом деле. То есть вот эти варианты, которые вот, ну, в данном случае instance используются, которые потом дополнительные методы, можно написать еще unit-тесты как раз на этот темплейт. То есть получается, что я вот этот функционал, который создает New и выплевывает вот эти данные, могу создать новые unit-тесты для вот этого темплейта. Ну, для начала я бы его все-таки переназвал. Сейчас он называется template, правильно его называют template-generator. Потому что он это не template, это то, что генерирует шаблон. И, собственно говоря, вот это подтверждается. То есть, template-generator, мы у него берем subject и баги. То есть, получается, что как раз функционал у него немножко другой, поэтому я его переназвал. И я могу в генератор тесты написать, которые будут проверять сабджект и методы, и это уже будет другой уровень покрытия юнит-тестами. И в купе, когда все тесты пройдут, я буду уверен в том, что мне на всех уровнях получается, что функционал работает. Ну давайте еще один юнит-тест напишем для понта. Наверное. Я думаю, что вы уже наверняка поняли, как это работает. Я вот таким вот образом скопирую. Напишу сюда и скажу, что у меня it should, э, что там он должен, should он должен send data, э, ну не for, наверное, а by email, э, вот таким вот образом. И здесь у меня уже будет get, так, у меня здесь пока ничего нету мне нужен email сервис, вот, который, собственно, будет м, отправлять. Давайте я посмотрю, как я сделал в прошлый раз. Вот, давайте прям я скопирую вариант отправки. Вот, Send Notification, мне метод подойдет. И я прям вот таким вот образом сделаю. Смотрите, у меня здесь email сервис создается. Явный, то есть реальный email сервис. И здесь у меня, а стоп. У меня здесь должен быть первый. Вот, вот так вот. И таким образом я сейчас запущу этот тест. и Мы проверим, работает он или нет. Ну, да, он сработал, потому что здесь я уже использую реальные. И это, кстати, один из вариантов, когда использовать или абстракцию, или реальный тест. То вот здесь у меня происходит Set Notification, потому что мне нужны реальные данные, которые я здесь и готовлю. Более того, я эти данные могу получить, ну, например, вот таким вот образом. А, нет, где-то у меня тут была препара. Uh, вот get prepared. Ту -ту -ту. Нет. Вот. Prepared notifications. Я могу получить uh, вот сюда профили. Вернее, тут у меня не профили, тут у меня notification data. Давайте тоже правильно переименуем. Я поэтому, собственно говоря, и запутался. Здесь у меня вот uh, get profiles. А вот uh, есть да И здесь, собственно, у меня тоже будет дата. И здесь мне нужен объект, который э, называется вот. Вот таким вот образом я построил, ну, собственно говоря, этот мини-тест. Давайте его выполним. И соответственно, а, ну да, конечно, выполним. Надо сначала вот эти данные заменить на дату. Опс, лишнее удалил. Э, секунду. Ой. Вот так вот. Ну и как вы видите, даже несмотря на то, что я уже сделал какой-то рефакторинг, это что такое, я уже сейчас по-другому подпишу, и он также, собственно говоря, а вот и не работает, потому что. А вот это уже интересно. Смотрите, когда я делаю в он мне говорит, что данные, давайте проверим. F9. Вот f11. Мы идем по профилям, Мы Send, У меня дата один есть. И здесь у меня что? Email sender. А, ну вот email sender. У меня здесь создается заново. И здесь уже в нем получается отправка. Ну вот как раз тот вариант, что э, у меня здесь стоит new. Тот самый new. А тот, который я сюда прокидываю, он, э, собственно говоря, не используется, поэтому у меня тест падает. Вот почему я могу сюда прокинуть iEmail сервис, тот самый, о котором я говорил. И так, ну-ка, куда он меня привел в третий контакт. Я его вот таким вот образом делал. Есть, я его вот отсюда вот скопирую, переведу в контракты. Здесь поставлю, что он у меня теперь один. И мой eMail сервис я сделаю наследником от этого iEmail сервис из ä, приложения номер один здесь сделаем. А, вот здесь был send email, а я здесь сделал вот такой. И, в общем-то, это реально не играет. Давайте я это уберял. У меня появилось некоторое количество ошибок. Я сюда этот email сервис прокидываю. L12, email сервис. И теперь этот email сервис мне здесь инстанцировать не нужно. А, почему это плохо? Потому что, когда я здесь инстанцирую простой объект, это реально работает. И вы видели, что тесты у меня сработали. А вот когда я уже... Ой. А когда я буду использовать более сложный объект, мне придется здесь хреновую тучу всяких дополнительных телодвижений делать, чтобы наполнить этот реальный объект нужными данными. Допустим, там 10 вливаний, и мне их здесь нужно будет симулировать имею в Unit тесты. Это уже некоторые сложности накладывает, а вплоть до невозможности их генерации. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть. I-Email у нас. e сервис F12. I-Email Так, а на что он обижается? У нас сервис из Так, будет ну, понятно. F12. Uh, непонятно, почему набежается. Надо прочитать конверт, email service тут I email сервис. И еще раз: email сервис у нас наследник I -E mail сервис. Все верно. Здесь sent notification I -E mail service. А, ну да, собственно говоря, здесь нужно сделать приведение I email service. И тогда он это все проглотит. Но ну, теоретически это. Вот таким образом делается. Смотрите, здесь как раз выручает контейнер, потому что контейнер по требованию на интерфейс выдает его реализацию в данном случае. Ну, давайте проверим, что, во-первых, программа работает. Нет, она не работает. Это уже хорошо. Сейчас посмотрим, где-то что-то Object reference. Ну, давайте прям вот так вот. Это уже прям становится интересным. Мы сейчас на что-то нарвемся. F11. Мы идем, email сервис, а, ну вот, email сервис у нас ну, потому что она, а, email сервис не смогла привести, может быть, он у меня не тот, нет, тот, control минус. Давайте сюда поставим email сервис, здесь 6, 3, 5, а, так, это у нас профайл, вот таким вот образом, enter, и из консольного возьмем, и здесь из консоль один возьмем, и проверим, что работает сейчас мы найдем где-то собака порылась давайте запустим f11 мы пришли email сервис пришел проверяем запускаем да теперь все работает да вот отобразилось ну а теперь запустим тесты посмотрим что не работает да, тот самый не работает, потому что мы здесь создали реальный email-сервис. И теоретически я могу здесь отправить МОК. Но смотрите, во-первых, у меня здесь нужно, чтобы был интерфейс. Я все-таки хочу, чтобы был интерфейс. И вот так вот мы сделаем. Отлично. И ошибка у нас... Давайте проверим, что приложение снова работает после смены интерфейса. F5. Да, приложение работает. Теперь смотрим, почему сломались тесты. Ну, смотрите, вот я сейчас как раз поймал ту проблему, когда изначально код написан не совсем корректно, и приходится его модифицировать для того, чтобы натянуть на него тесты. И у меня началась путаница в том, какой интерфейс... Ну, правда, у меня есть нюанс в том, что я использую дубликаты, но суть сводится к тому, что э, э, если писать сразу правильный код, который будет юнит-тестируемый, то это позволит вам сократить время на поддержку вот этих юнит-тестов. Давайте проверим. Мы сюда пришли, юнит-тест у нас есть, мы проверяем, данные у нас есть и да есть, и мы проверяем отправку и айтем у нас добавился centrabin true, то есть у меня мыло наоборот отправляется а я проверяю, что оно не отправляется. Ну да, поэтому тесты падают, и это на самом деле глупо. Вот. И теперь я запущу все юнит-тесты во всех приложениях, собственно говоря. То есть они у меня сейчас работают, и я думаю, что нет смысла дальше продолжать. В принципе, я надеюсь, что вы поняли. Единственное, что я еще вот этот вот поставлю вот сюда, и скажу, что мне здесь нужен email-сервис. Я этот метод копипачу если так можно выразиться get email сервис вот такой вот здесь тоже создаются муки и я его просто сюда продублируем вот и нет. вот тут там -то нет уже не нужно я это все и соответственно у меня теперь вот этот сервис вернет мой сервис а здесь в 12 мы сделаем вот таким вот образом и проверим, что у нас это работает. Отлично. И теперь у нас здесь не работает. А нет, все работает. А здесь у нас конверт email сервис контракт 3. Почему контракт 3 там мне не нужно в контракт 3? И на сервис 12 вернуть сервис А вот. вот эту штуку нужно убрать. Вот. И теперь еще раз запустим все юнит-тесты. Ой, что-то поломато. А, ну да, конечно. Мне здесь нужно объект поставить. Да. Все, все верно. Давайте еще раз запустим. Убедимся, что это все работает. Ну, в общем, я надеюсь... О, не работает. А потому что у нас здесь возвращается false true. Я догадываюсь. Почему? Потому что давайте еще раз займу ваше время и запустим этот тест в режиме отладки. F11. Мы идем. E-mail сервис у нас есть. Объект есть. Notify. User. Name. Test. Есть. Send. False. Почему? Но вот здесь нужно, наверное, вот сюда пройти. Ctrl F12. Ага. e у нас может быть пустой. да, Поэтому вернулся False. Остановим тест И заполним его еще раз в дебаге, чтобы попасть вот в этот метод. F10. F10. Ой. Нет, не в 10, f 11 А я туда почему-то не попал Смотрите, вот в чем проблема -то. Я сейчас сюда приду У меня вот этот вот F12 И у него э, Давайте еще Ctrl F12 Нет, вот он у него Реализация Так, один момент Дебаг Что-то я не догоняю F11 э, notification. Вот так вот сделаем, F11, ага, все понятно, смотрите, он не попал в реальный метод, потому что я его замокал и, да, это, конечно, я проперся, но ничего страшного, так тоже бывает, так, для начала остановить приложение, вернуться в unit тесты и вот у меня mock, у меня на send email, вот на empty, она вернет false, и, как говорится, если... Ну, здесь нужно сделать такую же примерно конструкцию, чтобы можно было по умолчанию задать. Я здесь конструкцию сделал, но она переопределяется в любом случае. То есть теоретически, ну, давайте поправим вот таким вот образом, как было вверху, mock, опять же, email service, и мы его создадим mock email service, вот таким вот образом. А здесь скажем, если email сервис у нас равен ну ну то есть если он пришел ну, тогда мы создадим опс, новый вот таким вот образом В противном случае мы скажем else используй тот самый E-mail сервис который пришел из ой мог сервис равен так вот то есть э, здесь у меня пришедший всегда пустой. Давайте здесь по умолчанию, давайте я вот так вот сделаю сейчас. сейчас. Я скопирую на будущее. Здесь поставлю it э, any string, то есть если придет любая строка, сейчас этот тест у меня пройдет. Да, и теперь, когда я захочу проверить, что у меня нету, в общем, придется пользоваться, из uh, shoot send notification email, из uh, when uh, all, давайте напишем all emails, uh, not empty, как-нибудь вот так вот, m -p t, вот так, то есть если все мыло заданы, то он не должен. Так, здесь у меня получается название should not. Здесь получается should send uh, emails. Вот так вот. А здесь should uh, not. Ну, то есть не должен. Send notification when uh, one uh, empty. Какой-нибудь uh, email empty. Вот так вот. И здесь я сделаю по такому же принципу. Я создам дополнительный mock var email мог и вот здесь вот э, давайте сделаем какой-нибудь кустам э, да, email мог вот э, равен you мог а э, email сервис вот таким вот образом и этот кустам э, email сервис я задам как раз чтобы там был email пустой вот в данном варианте и вот таким вот образом его пересоздам. И отправлю сюда этот кустом. Но первый взгляд выглядит сложно. Но это сложно, потому что достаточно простой пример. Когда у вас будет более сложное приложение, или другие зависимости более сложные, то вот этот вариант, ну в общем он меня всегда спасал. Теоретически он должен вам помочь. Давайте запустим это приложение. И в данном случае у нас false. Но если у нас здесь ну, no, мы должны false здесь поставить. Проверить, что он не отправляет, и это действительно, собственно говоря, должно быть так. Как вы видите, все тесты прошли, теперь запустим вообще все тесты, ну и как вы видите, я продублировал то, что написал в начале, на то, что сейчас написал уже после рефакторинга в оригинальном, так сказать, приложении. Вот, друзья, на этом нужно заканчивать, потому что и так было на самом деле много информации. Возможно, она была не очень простая. Пожалуйста, пишите в комментариях, нормальный ли вам такой формат, нужны ли вам подробности в некоторые детали для некоторых моментов. И я с вами на этом прощаюсь. Всего доброго и пишите правильный код.